Здравствуйте! Спасибо! Очень приятно, что пригласили меня на интервью. Расскажите, пожалуйста, немного о вашем офисе. Когда он был сформирован и на что непосредственно направлена его работа? Офис компании Bitmain был открыт в августе 2018 года в Москве. И мы сформировали команду, которая состоит в большей степени из менеджеров по продажам и менеджеров по развитию бизнеса, которые иногда выполняют, дополняют функции друг друга. А чем мы занимаемся? Конечно, ключевое направление компании Bitmain — это продажа оборудования, чем в большей степени в московском офисе мы и занимаемся. И мы просто ведем своих ключевых клиентов, мы всегда с ними на связи, с самыми крупными клиентами, там и средний, и малый бизнес мы тоже поддерживаем от нашей компании. И также мы занимаемся технической поддержкой майнинг-пулов, этим занимаюсь я. То есть сейчас в компании я занимаю должность менеджера по продажам и развитию бизнеса департамента майнер то есть самого оборудования. Но начинала свою карьеру я в компании с техподдержки майнинг-пула BTC.com, которая сейчас является крупнейшим пулом в мире по добыче биткоина. Это примерно сейчас его можно на 7,5x за хэшей. Вот, вот так. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, что уже удалось релиз распространить? Какие готовые кейсы работают уже сегодня? Какие будут работать завтра? И, конечно же, очень хотелось бы услышать про перспективы дальнейшего развития этого решения для майнера. Какие проекты реализованы, ну, в целом-то мы ведем не столько проекты, сколько мы занимаемся именно продажей и поддержкой клиентов. Первое, да, мы продали очень много оборудования на Россию и СНГ, это ни для кого не секрет. Россия и СНГ это очень привлекательный рынок для майнеров, потому что здесь достаточно хорошая легальная цена электричества. Если сравнивать по миру, то не во всех странах могут предложить именно официальную, легальную э, цену на электричество, как в России и в СНГ. Да, там может быть в Китае есть несколько хороших площадок, Сычуань, к примеру, и в Канаде тоже есть э, неплохие площадки. Но вот так как в России сосредоточено очень много майнеров и достаточно высокий хешрейт, если сравнивать по миру в целом, Продажи оборудования идут, майнеры верят в индустрию и мы достаточно много продали новых майнеров нового поколения 7 нанометров, что говорит о том, что люди верят в это и готовы вкладывать именно на перспективу длительного промышленного майнинга. А в Москве здесь у нас мы планируем запускать больше продуктов, возможно, это пока не точно, но у нас будет менеджер, который будет заниматься облачными решениями для майнеров, это то есть BDIR, наша платформа для облачного майнинга, и другие продукты, которые есть у Bitmain, это Antpool, это искусственный интеллект от нашей дочерней компании Safon и так далее. У вас серьезные на российском рынке? Ну, даже не знаю, как на это ответить правильно. Вообще, битмейн на мировом рынке занимает 85%. То есть на российском рынке не меньше точно, потому что э, ни для кого не секрет, что наше оборудование самое выгодно с точки зрения потребления на Тарахэш и с точки зрения прибыльности. Потому что, да, у, есть хорошие продукты у Ватсмайнер, у Bitfury. Но здесь нужно именно понимать срок окупаемости оборудования и так далее. Но на российском рынке мы чувствуем себя достаточно уверенно. Новинка. Вот, 7 чипы. Да. Uh, у нас в ноябре 2018 года появился S15 и T15. Это первые наши майнеры на 7-нанометровых чипах. И в скором времени мы уже анонсировали это в официальном блоге. Во втором квартале 2019 года выходят новые майнеры 17 и T17. Они будут э, основаны на базе второго поколения на метровых чипов, то есть там примерно потребление 30 килоджоулей на трахэш. То есть это лучший показатель в мире, если сравнивать оборудование даже наших конкурентов, то здесь мы выигрываем. Пока что нет, его производят, и вот на данный момент сейчас он появился в продаже буквально с вчерашнего дня, новая партия S9J, и на него сейчас очень хорошая привлекательная цена, но S9 не снимается с производства, на них есть спрос, и если потребителю интересно, конечно же, мы будем продавать. Но мы больше ставим упор именно на новое поколение 7 нанометров. Я думаю, что я 17. Я, я вот, к сожалению, не смогу его анонсировать на конференции. Потому что мы еще не сделали официальный анонс от штаб-квартиры, но я знаю точно, что все будут шокированы производительностью и тем, какая это крутая машина. То есть там, если мы видели хороший скачок от S9 до S15, ну вот если сравнивать S9, это там 14,5 с TR S15-28 TRH, и это было в два раза то в 18 я думаю, что мы увидим еще более крутые показатели. Приятно слышать, мы да. можем спать, сколько вы. Да, да, точно. Скажите, пожалуйста. Как вы думаете, что будет происходить с майнингом биткоина в ближайшее время и в дальнейшем ага. Я думаю, что майнинг как жил, живет, так и будет жить. Единственное, что мы все ждем халвинга в мае 2020-го. И мне, конечно, безумно интересно, что будет происходить с хэшрейтом, потому что и с, ценой, и с ценой этого актива, и с хэшрейтом. Не знаю, посмотрим. Я провела некую аналитику и поделюсь этой аналитикой на своем выступлении, которое вот будет уже скоро. И там я именно рассчитала сколько нужно одному из 15 киловатт для выработки одного биткоина, и сколько из 9 нужно киловатт, чтобы выработать один биткоин. Я там провела аналитику именно не срок окупаемость. вы можете это посмотреть на любом доступном калькуляторе, и это легко. А я зашла именно с другой стороны, показать людям, что а, сколько же на самом деле киловатт потребления, и чтобы они увидели именно разницу, а разница существенная. Так что посмотрим. Обязательно будем слушать Ваши выступления. Спасибо. спасибо. Расскажите, пожалуйста, Вы говорили о поставке оборудования, верно? Mm -hmm. yeah. Да. Поставляете ли Вы за пределы Российской Федерации оборудования? Тут немного у нас по-другому работает mm -hmm. компания, именно наши бизнес-процессы. А, офис, штаб-квартира в Пекине. И отгрузка идет всего оборудования на весь мир идет с нашего завода в Шэньчжэне. Мы здесь в России нет склада и ни в одной другой стране, где есть наш офис, склада нет. То есть все отгрузки именно через Китай. И поэтому мы просто здесь цель нашего офиса это коммуницировать с клиентом напрямую на родном языке клиентов русском. И непосредственно делать заказ, делаем заказ в нашей общей системе компании Bitmain, и затем договариваемся с клиентом, куда бы ему было удобно отгрузить оборудование. Советуем всегда на Россию отгружать в Гонконге и уже из Гонконга вести напрямую в Россию. Они нам говорят, когда отгрузка оборудования, но это есть и в, открытой, в открытом доступе на сайте И также мы просто делаем заказ и из склада в Шенчжене идет отгрузка на Гонконг В Гонконге забирают уже конечный клиент, то есть там российская логистическая компания или Любая другая логистическая компания везет в Москву Скажите, пожалуйста Осуществляется ли вы чините меняете по необходимости, по гарантии? Да, у нас есть гарантия на каждый наш майнер 6 месяцев, 180 дней, если бы точнее. И у нас официальный наш сервисный центр находится в Иркутске. То есть официально от нас, где каждый тикет, то есть запрос на сайте, который оставляют клиенты из России, они переадресовываются в наш сервисный центр в Иркутске. Это тоже только безналичный расчет, конечно же, и вся оплата происходит именно на пекинский банк, либо в криптовалюте мы принимаем биткоины и биткоин кэш. Чаще всего клиенты платят криптовалютой, им это удобнее, потому что занимает некоторое время для этих трансграничных переводов из банка в банк, и чтобы минимизировать свои риски, проще заплатить в криптовалюте. Такие новости, что Bitmain активно начал закрывать офисы в Израиле, исследовательский центр в Амстердаме, разворачивает что-то в Техасе. Скажите, это как-то скажется на вашей работе? Почему так вообще происходит? Ну, это правда мы закрыли в Израиле офис и закрыли офис в Амстердаме. А, ни для кого не секрет, что сейчас криптоиндустрия переживает сложный рынок. И Битмейн э, этому не исключение. Несмотря на то, что мы лидеры, у нас тоже есть свои внутренние затраты. И именно поэтому э, у нас произошло сокращение в декабре. Мы просто оптимизируем наши затраты. И э, поэтому в период, когда... Э, Биткоин стоил 20 тысяч долларов, конечно, нам требовалось очень много персонала, чтобы обрабатывать все заявки, но сейчас у нас произошла хорошая оптимизация внутренних систем, и чтобы сейчас разместить заказ, и чтобы этот заказ обработался, то менеджеры помогают системе буквально там, ручками чуть-чуть. Все делает за нас система, поэтому нет необходимости в стольком количестве людей и произошло сокращение. Но московский офис есть, вот я вам, я живая, я здесь, все хорошо. Москву Пекин поддерживает, всячески верит в Россию, верит в российский майнинг, в российский рынок, так что из России мы не будем уходить точно. что новое оборудование в последнее время продается на 30 процентов себестоимости дешевле, то есть битмейн сам себе будет продавать оборудование. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> ну, у нас а, а, вот буквально три недели назад мы запускали акцию и дарили клиентам купоны, а, потому что у нас было оборудование, на него был спрос, но был не такой большой, потому что, конечно, срок окупаемости с 15 и D15 был долгим. И поэтому мы решили сделать комплимент нашим клиентам и сделали скидку в размере 25%. Но это точно было не убыток себе, все равно какая-то маржа у нас осталась. Но так как мы выпускаем скоро новое оборудование, оно тоже на семи нанометрах, но все равно как-то хотели, чтобы С-15 и Т-15 люди тоже попробовали, у них была возможность их купить. Хорошо, спасибо вам огромное, не буду еще задержать. Спасибо вам, спасибо, очень было приятно. Смотрите, комментируйте, задавайте вопросы, я обязательно на них отвечу. Всем пока!